Миссистерс, и летом просто очень жарко, поэтому мы для вас сняли видео, как спастись летом от жары. Поехали! И сегодня я одна снимаю с видео, потому что Ася сейчас находится в больнице, а Маше плохо. Наверное, потому что Ася находится в больнице. Ну, короче, ни Ася, ни Маша не могут сегодня сняться, поэтому я. Поэтому сегодня я... Э -э, Ник придумай, да, быстренько. Ник думай. Полина... Стар. Нет, ты же не наш. Давай. Полька-долька апельсина. Конечно же самый эффективный вариант это пойти на речку или озеро. Там можно позагорать. А когда станет жарко купаться. И, конечно же, можно взять с собой друзей, чтобы не было скучно. Еще можно пить много воды. Пей обычную воду, не сладкую, а то еще больше захочется пить. Вы белые края. Можно подстричься на лыса или просто сделать себе гульку, и все будет круто. Выйти белые края, вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует Ликутяночка моя. И на крайний случай вы можете просто сидеть дома, тогда точно вам не будет жарко. Uh -huh, my... like that... Носите одежду светлых тонов, потому что темное притягивает солнечные лучи. Girl, no holiday, around... Не нужно кушать жирную еду, лучше ешьте много фруктов. Еду я, чтоб увидеть, как Кутяночка моя В эти белые... Он холодный. Фу, блин. И всем, всем пока! Подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И мы вас любим! моя В эти белые края Вновь и